Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет небольшое обучающее видео для тех, кто только осваивает Forex. В этом видео мы разберем, как установить и настроить MetaTrader. MetaTrader – это торговая платформа для Forex рынка. Почти на каждом брокере есть своя версия MetaTrader. Я торгую на брокере Amarkets, поэтому можно скачать MetaTrader прямо оттуда. Для этого нужно перейти по ссылочке в описании, перейти на сайт... Здесь вы регистрируетесь и попадаете в личный кабинет. Далее вам нужно открыть демо-счет. Для этого мы переходим слева во вкладку «Трейдинг», нажимаем «Открыть демо-счет». Здесь вы выбираете метод 4 стандарт или же ECN. Потом мы разберем, какая между ними разница. Допустим, вы выбрали стандарт, выбираете стартовый капитал, к примеру 100 долларов, и открываете демо-счет. Далее сайт выдаст ваши данные для демо-счета. Здесь ниже можно скачать метод трейдер для Windows. Нажимаем «Скачать». И у нас скачивается MetaTrader. После установки вам нужно зайти непосредственно в этот MetaTrader. Нажимаем сюда. Так выглядит наш MetaTrader. И у вас высветится окошко. Там нужно ввести логин и пароль от демо счета. То есть данные, которые выдал вам сайт. Если же вы прозевали такое окошко или же этого окошка не появилось, вам нужно нажать вот сюда вот, файл, подключиться к торговому счету, а markets демо, и вводите сюда свои данные. Итак, когда, когда вы введете данные, у вас будет окошко графика. Но оно будет не Таким. Давайте откроем новое окно Вот примерно таким будет окно график Насколько я помню здесь будет целых 6 флаток Вам нужно просто нажать а, Развернуть и все Чтобы график был в полном окне а, Согласитесь, таким образом график выглядит не очень Выглядит просто ужасно Итак, для настройки графика Нажимаем правой кнопкой мыши по графику Нажимаем свойства Здесь заходим во вкладку общие Выбираем японские свечи Смещение графика Показывать линию ASK Показывать разделители периодов. И убираем галочку с «Показывать сетку». Это лично мои настройки. Далее «Цвета». Здесь можно выбрать свою схему, например, «Black and White». И здесь все также настроить. Чуть позже я покажу вам свои настройки, чтобы вы просто их могли переделать. Нажимаем «Ок». И вот уже более-менее адекватная картина. Далее вы можете сохранить шаблон графика. Для этого опять же нажимаете правой кнопкой мыши. «Шаблон». «Сохранить шаблон». И называйте его как вам удобно. У меня есть уже шаблон, который я создал, называется «Ничего лишнего». Чтобы загрузить шаблон, вам нужно опять же открыть какую-либо валютную пару. Сделать это можно слева сверху, «Обзор рынка». Нажимаете правой кнопкой мыши, «Окно графика». Здесь правой кнопкой мыши, «Шаблон», «Загрузить шаблон». И выбираете шаблон, который вы сделали. И вот у нас график перевоплощается. Давайте я покажу вам свои настройки. Вот мои цветовые настройки, кому интересно, можете просто их скопировать также себе сделать все. Далее, ребят, насчет индикаторов. Если вы пользуетесь индикаторами, то индикаторы можно установить в навигаторе. Здесь есть вкладочка индикаторы, нажимаем плюсик и выбираем нужный вам индикатор, к примеру, RSI. Присоединить графику, здесь вы настраиваете индикатор, как вам нужно, и нажимаете ОК у вас появляется снизу RSI. Чтобы убрать индикатор, опять же, правая кнопка мыши, список индикаторов, здесь удаляем. Я лично индикаторами не пользуюсь, я использую только голый график. Думаю, здесь с обозначениями и вы освоитесь, здесь ничего сложного нет. Уменьшение, приближение, колесико мыши, смещение графика. Здесь у нас выбирается таймфреймы M1, M5, M15, H1, d 1 и так далее. Итак, мы с вами разобрали, как установить и настроить метатрейдер. Но чтобы вы смогли делать какие-то минимальные действия, уже как-то осваиваться, если хотите, то я вам покажу, как открывать ордера. Конечно, сейчас у нас выходные, поэтому э, таких реальных примеров я не покажу. Итак, чтобы получать прибыль или убыток, чтобы торговать, вам нужно нажать «Новый ордер». Вот сюда. Сейчас у нас выходные, поэтому рынок не движется. А, смотрите, что вам нужно сделать. Объем. С объемом мы с вами разберемся позже. Это отдельная тема, которую нужно объяснять. Просто всегда по умолчанию ставьте 001, не больше. А стоп-лосс. Стоп-лосс фиксирует наш убыток. То есть цена доходит до какой-то определенной котировки и платформа закрывает вашу позицию. Это если касается убытка. То есть цена идет в противоположном вам направлении. Take profit ⁇ это фиксирование прибыли. То же самое только с прибылью. Цена доходит до нужной вам точки, там, где вы установили Take профит и вы фиксируете вашу прибыль. Здесь выводите котировки, которые вам нужны. К примеру, котировки находится справа на графике. Вот котировки. А немедленное исполнение это значит, что вы откроете позицию прямо сейчас. Нажмете на кнопочку и откроете позицию. Sell это продать, то есть вниз, Buy – это купить, то есть вверх. В принципе, как в бинарных опционах. Но здесь уже, вот, естественно, нет времени экспирации, и прибыль высчитывается по пунктам. Мы потом разберем отличие бинарных опционов и Форекса. Также вы можете выбрать отложенный ордер, то есть. Платформа откроет вашу позицию, если цена дойдет до выбранной вами котировки. Здесь у нас есть типы. Четыре типа. Buy Limit. Это у нас отскок от уровня, проще говоря. Давайте нарисую на графике. К примеру, вы хотите зайти вот отсюда. Вам нужно, чтобы цена дошла до этого уровня. И если у вас стоит Buy Limit, Order на покупку, вы откроете позицию на покупку. Здесь вы пишете вот эту котировку, к примеру, и нажимаете «Установить ордер. Далее, Sell Limit. То же самое, только в противоположную сторону. К примеру, вы хотите зайти от выбранной точки, выбираете тип sell limit, цена подходит к этому уровню и у вас открывается позиция на продажу. Далее есть buy stop и sell stop. Это у нас, проще говоря, пробитие уровней. Опять же рисую. К примеру, buy stop. Вы хотите зайти на пробитие этого уровня, то есть, если цена подойдет к этому уровню, вы будете уверены, что уровень пробьется. Пишите котировку, которая находится вот здесь, вот. К примеру, опять же, цена подходит, и у вас открывается позиция на покупку, то есть на пробитие. То же самое и sell-стоп. То есть выставляете тип sell-стоп, цена подходит к этому уровню. У вас открывается позиция на пробитие. Далее, сейчас у нас выходные, поэтому я не смогу показать. Смотрите, вы открываете позицию, и у вас в папке торговля появляется ваша позиция. Здесь будет висеть ваша позиция, вы на нее нажимаете, и там можно закрыть позицию вручную. То есть вкладка торговля, запомнили. Мы будем потом с этим еще разбираться, потому что выходные я это не могу нормально показать. Думаю, все, что хотел, я вам объяснил. На этом видеоролик подходит к концу. Буду я вам постепенно знания преподносить не спеша. Вы пока можете потихоньку осваиваться. Всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным. Подпишитесь на канал, точно не подписан.